Добро пожаловать на имидж-презентацию VivaSan. Менее чем за 10 минут мы покажем вам, кто мы, чем занимаемся и какие возможности для вас в связи с этим открываются. Компания VivaSan базируется в Швейцарии. А Швейцария – это не только уголок земли с красивейшей природой, но и страна, в которой даже повседневные вещи имеют непревзойденное качество. Изысканный шоколад, высокоточные часы. Это лишь самые известные бренды «Made in Switzerland». Швейцария является ведущей страной во многих других отраслях, устанавливая мировые стандарты качества, как, например, в производстве косметики, биологически активных добавок и прочих. Основное преимущество VivaSan – более чем 60-летний опыт, а также высокая компетентность и профессионализм в разработке и производстве нашей продукции. Мы поставляем средства по уходу за кожей, эфирные масла и биологически активные добавки, БАД, самого высокого качества. Нас всех объединяет стремление к здоровью и красоте. Благодаря своему опыту и профессионализму специалисты компании VivaSan разработали уникальные средства, способные поддержать здоровье и красоту. Результатом наших многолетних исследований являются высокоэффективные натуральные продукты, которые уже оценили по достоинству наши клиенты и которые дают нашим бизнес-партнерам большие шансы на будущее. В настоящее время рынок косметики и биологически активных добавок на основе натуральных компонентов существенно расширяется. Исходя из этого, компанию Vivasan можно считать идеальным партнером для тех клиентов и дистрибьюторов, кто делает ставку на высокое качество. Важным сегодня является то, что хотя старость неизбежна, многие люди не хотят стареть и даже в преклонном возрасте не желают выглядеть стариками. И это желание выглядеть молодо зачастую приводит к странным последствиям. Чтобы убрать морщины, под кожу вводится токсин. Для обретения здоровья и стройности предлагаются сомнительные диеты. Но мы всегда помним, что именно природа приготовила самые лучшие средства для того, чтобы удовлетворить наши потребности в любом возрасте. Нам удалось усовершенствовать и актуализировать старинные действенные рецепты, чтобы достичь нового высокого уровня эффективности. Все наши заводы имеют сертификаты GMP – Good Manufacturing Practice – надлежащая производственная практика. Это означает, что мы соблюдаем соответствие самым строгим требованиям к качеству сырья, продукции и упаковки. Мы гарантируем это благодаря нашим собственным лабораториям и отделам новых разработок, а также регулярному контролю со стороны Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Швейцарии. Swiss Medic Viva Sun это швейцарский бренд для взыскательных клиентов. Мы предлагаем продукцию на основе новейших научных разработок. В продуктах Viva Sun не содержатся аллергенные отдушки, парабены, водостойкие силиконовые масла, животное сырье и производные, микропластик в твердых формах, нанотехнологически модифицированные вещества, генетически модифицированные организмы. Парафины. И, конечно же, мы не проводим тестирование на животных. Таким образом, мы уверены, что соответствуем всем вашим требованиям по качеству. Благодаря уникальной системе партнерских моделей, компания Viva Sun дает ключ к успеху для всех активных дистрибьюторов. Ведь продукты высокого качества требуют и соответствующих дистрибьюторов – инициативных, деятельных и воодушевленных. Компания VivaSan предлагает таким дистрибьюторам уникальный бизнес-пакет, который можно сразу задействовать для успешного старта. Стартовый пакет VivaSan. Начните с продуктов по вашему выбору. Вы сами решаете, как вы хотите начать работать, сколько вкладывать в свой бизнес. Участвуйте в важных акциях касательно продукции, которые компания VivaSan предлагает для старта вашей карьеры. Интернет-магазин «Вивасан». Линия продуктов «Уход за лицом и телом». Линия продуктов «Биологически активные добавки» — БАТ. Линия продуктов ароматерапия эфирные масла. Линия продуктов «Здоровое питание». Ваш виртуальный склад. Ваш личный электронный офис. Ваш портал лидеров «Вивасан». Ваш портал VivaPaty – профессиональная система расчетов. Интернет-магазин VivaSun – это не только торговая площадка, где клиенты могут закупать продукты. Это ваш универсальный инструмент, с помощью которого вы можете профессионально строить свою структуру и управлять ею. Он предлагает вам большие перспективы роста и шанс взять будущее в свои руки. Вот такой эффективный инструмент вам предлагает VivaSan. К тому же его использование для вас бесплатно. Академия VivaSan. Академия VivaSan для топ-лидеров VivaSan. Академия VivaSan для будущих топ-лидеров VivaSan. Семинары VivaSan. Мероприятие клуба VivaSan. Мы инвестируем много средств в обучение и повышение квалификации наших дистрибьюторов. Мы хотим максимально поддержать вас на вашем пути к успеху. Чем успешнее наши дистрибьюторы, тем успешнее компания VivaSan. Мы надеемся, что вы будете рады принять участие в уникальных мероприятиях и приобрести ценный опыт. Ну что, мы пробудили ваш интерес? ознакомьтесь с нашими партнерскими моделями, которые мы для вас подготовили. Речь идет не о том, чтобы привлечь как можно больше людей, а о том, чтобы привлекать тех, на кого можно рассчитывать.